Всем привет, здравствуйте, здорово, дорогие друзья. С вами, как всегда, я, Мура. И сегодня у нас первое видео по такой игре под названием BeamNG Drive. Я скачал большущий мегапак на кучу всяких автомобилей возможно вы уже знакомы с этой игрой beam drive что она из себя представляет она представляет из себя очень реалистичные автомобильные э, разрушения то есть это симулятор разрушений которые приближены к реальности они настолько сильно приближены к реальности то есть что и существует серия видеороликов таких как краштест и где сравнивают э, краштесты реальных автомобилей э, автомобилей краштест реальных автомобилей с игрой э, BeamNG. И я посмотрел кучу роликов таких по BeamNG Drive, и я вам скажу, что это реально, блять, реальные просто повреждения. То есть на краш-тесте и в игре они один в один. Так, начнем. Сегодня мы, наша серия запланирована на том, чтобы посмотреть максимальное количество автомобилей, которые мы выбрали, и посмотреть разрушаемость их. Вот такой я Мегапак скачал, здесь целая куча всяких автомобилей, правда, на некоторых нету картинок, но модельки вроде бы есть, я уже посмотрел. Вот целая куча всякие разные, наши машины, игровые, не игровые, всякие модификации, короче. Вот мотаю до сих пор, все никак перемотать не могу. В общем, а... из новостей мы... Это будет, наверное, новости. новости. Расскажу вам про новости. Я планирую делать кучу роликов по этой игре. А... Будут они выходить, наверное, в... ежедневно на канале. А... В общем, не буду томить, начнем. Начнем с самого простого, Lada, это у нас похоже на Жигули двойку старых моделей 80-х годов, 86 81 а, тут у нас есть две модификации, V8, V8 Performance, так понятно, и Ресто. Ресто, это что, реставрация типа, Lada Resto, что это? Brain Godze 1300 комби 81 Lost Production Lada Riva, окей, okay, хрен с ним, давайте, а, возьмем ее сразу же. Так, посмотрим на ее детализацию, прогружаемость. Ух ты, блядь, какой звук. Какой звук? Вы слышите этот звук? О, этот звук. В натуре V8, походу. А, так, коробочку в аркадный режим переключаем. Вспоминаем все. Так, замедленное время. Вспомнили, как включить. А, ну что. Блять, какой резвый. Что случилось? Ух ты, блядь. Погнали, посмотрим на первое повреждение. Так, давай, жига, нахуй, удиви нас. Это прыжки в длину. Ух ты, блядь, заносит. Давай, полетели. Максималочка. Блять, улетела машина, не смог. 200 метров 200 метров сколько здесь получается 200 210 я думаю приземлиться где-то на 220 метрах она так надо скорость помедленнее сделать это а что -то слишком быстро летаю вот так делаем так дв... смотрим повреждения реалистичны ли они вы напишите в комментариях как вы думаете насколько на... на сильно реалистичны эти повреждения по моему 208 километров в час была скорость Смотрим сейчас его Давайте чуть побыстрее сделаем И непосредственно Само прикосновение И 250 метров Ох Как жестко впечаталась она мордой Просто жесть Вы видели это? И все И дальше пошло крутеть вертеть и... Ебать по-другому просто не описать словами. Просто что-то оторвалось, и вот летит, что-то какая-то хрень. Что это за хрень? Так, ну давайте быстренько ускорим. Вернем. Ёб твою мать, что с машиной? Так. Что там, 250 метров? Давайте, наверное, оставим ее. Дверь все нормально, закрывается. Ой, блять, оторвал еще на дверь. Фу. Да, тут можно еще как бы отрывать от машины. А, реальные ли это были повреждения? Прыжок с такой высоты, плюс э, не самое мягкое приземление. А, как вы оцениваете прыжок данного автомобиля? А, по 10-бальной шкале. Или не оцениваете его никак? Так, ладно, давай заспаунем другую машину. Так. Можно ли зареспавнить мне Шкоду? Вот сюда. А, а чё, невидимая, что ли? Что с, блядь, с ней? Невидимая Шкода. Она едет, блядь. Что за хуя? Невидимая Шкода, пацаны. И шо? С дуба рухнула. Ладно, это все херня, короче, я удаляю этот это автомобиль. Шкода, блядь. Шевинова, давай, следующий. А, тут какие-то мофидификации, Firestone, Torque Trust, и все, ничего нету. А, картинок нету, ладно, давайте загрузим его вот здесь. Так, прогружается наше Шевинова. Вот так она выглядит, максимально, так сказать, эпически. Ну, вот походу на жиге-то от Шеви стоял двигатель. Ну, ладно, что, поехали. Посмотрим, на что она способна. Ой, ё твою мать, заносим. 210. 220. все, максималочка, да? Хорошо летим. Преодоле... Преодолеет ли отметку в 250 метров Напомню, что Жигули, Жигуар наш Вот этот, э, двойка э, ВАЗ-2102 Преодолел отметку в 250 метров Ну там чуть не достал Чуть-чуть не достал Так, смотрим приземление Ух ты, прям четко на колеса встал Смотрите, немного кузов повело Но ничего страшного, я думаю ехать А, нихера, ехать нельзя, уже кардан отъемнулся Кардан отлетел Кардана больше нету, нахуй. Я понял. Так, ну, по кузову есть не больно. У нас, кстати, только правая сторона, да, еще не пострадала никак. Так, крутиться будем сегодня. Как играющие играют трубы <смех> выхлопные. <смех> Ужасно. Ну, и я думаю, на этом все. Выровнять, выровнять, выровню, выровню. Тормози, тормози, тормози. Блять, удар! Ай, блядь, намотала на столб. Вот так вот намотала на столб нашу Шевинова. Так, запомнили, да? Сколько там была отметка? Это что у нас, 300, да? То есть она даже 250, она где-то 210, 220. 230 она где-то где вот здесь ударилась, и все. 230 метров, ладно. Какой же у нас будет следующий автомобиль? Так, следующий автомобиль. А, в общем, короче, что-то произошло Вылетела игра Зато у нас есть вот такая Офигительная а, офи Офигительный Opel Vectra Да, это же Vectra Правильно же я говорю? Да, это Opel Vectra 2001 года выпуска а, оф Офигенная тачка Можно посидеть, посмотреть в салоне Вот руль крутится, все крутится Какие-то красные тут ковры, чехлы Тут у нас все есть, короче все есть, все хорошо с ней. Ладно, все, погнали, давайте. Блять, взял, кстати, Stage Turbo. Прет она вообще жестко, я так понял. Давай посмотрим. Так, хороший разгон. Ух, подпрыгнула. Бамперу пиздец. Давай, разгоняемся. Пятая, 180, 200 идет. Тянет вправо. Подвесочку немного уебал. 230. 236 километров в час. Сможет ли она? Сможет ли она 250 преодолевает спокойно? Так, смотрим повреждения. Реалистичны ли они? 200 280. О, какой неприятный удар мордой. Балансировки в машине нету. Ее просто нагнула вперед. О, какая жесть просто. Посмотрите, да, это что? Это такое? Жопой, просто крышу там что-то порвала порвала стойку. Ее всю болтает. Бампер пошел просто куда-то домой, блять, за грибами. Не знаю. Просто. Ты куда бампер? Бампер. С тобой все хорошо? Ты куда полетел? Где бампер? А вот он. Ты куда? Усы, усы отлетели. Ох, еще один удар жопой. Это просто жесть, ребята, какая-то по невероятное просто повреждение автомобилей. но это все, но это комок. Это комок, это клубок. Ебать! Ебать, его завернуло. Просто что это за хачапури? хачипури его? Хачипури ледочка. Они атомный подводный ледочка. Опель Вектора. 236 километров в час Что Еще какие-то части отлетают И в бассейн, давай, красиво Нет, не в бассейн не хочешь? Бах, еще и крыша, и стойки Все помяло, короче, жопы нету Все вырвало Двигатель работает? Ну, конечно же, ничего не работает Нет, смотрите... Двигатель еще работает. Даже колесико крутится. Все нормально. Ладно, Opel Vectra. Все понятно. Мы, а, текущий автомобиль. И... Демон. Звук приятный. На что способен демон? Давайте с ланча стартуем. Поехали. Ух ты, как бодренький, бодренький старт какой. Так, 210, 230, 270, 280, ебать. Что с термодинамикой просто? Куда то полетела? Динамика лютая полетела куда-то. Ой, как красиво. Пятихатка, это что? Это победитель наш сегодняшний, похоже. Прыжках в длину. И приземление. Просто. Какое жесточайшее было приземление. Все разботало. Все разорвало. Каркас помялся. То есть если бы не было бы каркаса. Было бы еще жестче. Загорелся еще автомобиль. Все. Ну это блинчик, лепешечка. Вот просто. Тоже еще работает двигатель, да? Нет, уже все Не заводится Масляный радиатор поврежден Да тут всему пизда, блядь. Тут вот такая вот Вот такие вот повреждения Хотя был каркас безопасности Здесь спереди а, была защита Двигателя усиленная Каркасная а, Ладно, давайте выбирать следующий автомобиль Следующий автомобиль у нас будет какой? ВАЗ-21.08. ВАЗ-21.08. Давай, восьмерочка. ВАЗ-21.08. Похож ли он? Что это просто? О, как. Это реально ВАЗ-2108. Как его вообще сделали? Так, что-то опять она. Плохо поворачивает, что ли? Или что? Что случилось? Пошел разгон. 70, 80 километров в час 140 150 180 Это максималочка 189 Блять! ширканет? Нет, не ширканет Как вы думаете, ваше предположение Сколько? Да, да, сколько метров она преодолеет? Ну сколько? 200? 250? Ладно, напишите в комментариях Сколько преодолеет этот ВАЗ-2108 И я вставлю в конце Видео результат Этого данного автомобиля Вот И тот, кто будет ближе всего Тот красавчик В, в следующем видео Я вставлю его комментарий И покажу, что он красавчик Он угадал Так, следующий автомобиль Смотрим краш -тест следующего автомобиля московиты 2141 московиты а, что-то мне напоминает это москвич 2141 но не факт что это он И... блять у ничего все на 8 что ли еще у них звук то одинаковый у всех непонятный какой-то одинаковый звук Она еще со шлифами едет, вы видали? Так, кнопочки, все на месте. Все на месте. Тут, блядь, полуковши какие-то стоят даже у нас. Нормально. Такой маленький рычачок. Передача. Окошко открыл. Все, готов ехать. Готов ехать. Погнали, как говорится. Возвращаем в исходное положение. Все. Стартуем. Нихера просто с, с буксами стартует. А что с бензином? Говорите, что сейчас бенз кончится. Блять, мотает ее. 180. Ой, заносит. Ой, удар был. Ну, это пиздец. Я считаю, это надо переиграть. Давайте, не, не было ничего полного, это все нам приснилось, погнали. Да, еще одну попытку даем Московита. Московита 21:41. все, погнали. Удержать бы ее. Держись. Нету, не, не, нету никакой обтекаемости у машины. Воу, воу, воу, черканет? Черканула колесиком, вы видели? Ну это пиздец, даже 100 метров она не пролетела и типа все нормально. Тормози, тормози, тормози. газу, газу, газу. Все, все, на этом все. На этом все. Да вообще без повреждений, Масковиц, что настоящий русский автомобиль не имеет повреждений. Можно покупать сразу вообще, Изи. Феррари 250 GT. Опа, какая кроссовица, вы посмотрите, старинная Ferrari. Насколько он красивый, насколько он хороший. Насколько красивый этот автомобиль! Вы посмотрите! Ебать! Посмотрите на эту Феррари. Просто красивейшая классика. Ух ты, как она может! Вы просто посмотрите, что это. На месте шлифует. Сланча стартуем. Ты ручник вообще не держит. А с ланча можно стартануть? Нету ланча, я понял, ладно, ладно, ладно, не будем трогать ее. Так, ну че, погнали, погнали, просто пушечка на старт, ебать, ебать, ебать, дрифтует, дрифтует, ай, удар, но это запоротая попытка, я думаю, она может и больше, 250. Отсечку долбится. Красиво летит, сука. Просто... Ферай. Это ферай. Какая красивая вещь просто. Ч ⁇ ты багажник, блядь, открылся? Подзак... Подзакр... Подзакройся, багажник, алё. Прям жаль, что она сейчас разобьется, честно говоря. Смотрим на удар. Давайте. Сколько она пролетела? 350 метров Охереть И приземление <реш> <реш> Просто развалилось на части Все вообще отлетело Что с колесом, это жесть какая-то Ебать <реш> Ебать, да ну на Двигатель вылетел Просто вообще оторвало движок нахрен 6, Просто что с ней, ёб твою мать. Чисто вот завок один приехал. А чё, нормально он управляется ещё. Тормоза, тормоза работают? Не работают тормоза. о, -о, -о, -о ещё. Движка, куда ты, куда ты полетела, двигатель? Алё, ты куда, брат? Да ему похуй, он дальше поехал. Че он говорит, да, я, типа у меня настолько хороший движок, что я вообще. Я дальше поеду сам по себе. Просто улечу и, и все. Мань, мань. Поехал, поехал дальше. Нормально. А звуки, как будто, я не знаю, это не двигатель падает, это что-то. Какие-то бомбы падают. Все. Вот такой московитый, нахуй. Пока это было у нас в Ferrari. Убрался в отбойник на этой Феррари. Прекраснейший. Да, жаль был этому, этот автомобиль. 250 максималка. Так, дальше. Феррари 458. Специали. Специали. Рейс и сток. Какой возьмем? Сток или рейс? Ну, этот цвет мне нравится больше. Давайте возьмем по цвету ее. Значит, значит возьмем по цвету ее. По цвету ништяк. Так, что-то, походу, каких-то деталей не хватает, нет? Че, блять? А где звук двигателя? Слушай, ну выглядит она достаточно внушительно. Посмотрите на нее. Красиво. А то не крутится, правда. Двигатель какой сзади. У, пушка вообще. Давай, Феррари, удиви меня. Стартует. Рейс. 95. Опа, пропердуш какой-то был. Пропердеж. 230, 240, 260, 207, 280 километров в час. Термодинамика. И приземление. Сколько? 450 метров. Будет пиздецкий. пиздец. Ну это блинчик. Это блинчик. Все, движка сразу же загорелась. Блядь, как, какой удар. Ковшам похуй вообще. Ковши бессмертные. Блядь, у меня слезы наворачиваются, когда разбиваются такие машины защитка была тут у нас защитки пиздец да и как всему остальному в принципе вы посмотрите как э, диск поломать как поломались спицы на диске но это ли не круто я думаю эта серия однозначно заслуживает лайкоса просто но это же круто-тень. ладно давайте посмотрим реальное время Бам-бах-бах-бах-бах. Бах, бах, бах. Все, ее раздолбала, загорелась. Вся, все. Вся и все разорвала ее. видите, сколько точек? Это все места, которые можно сломать, как-то погнуть. О, это жесть. Это жесть. Давайте, следующий автомобиль. Следующий автомобиль у нас будет. McLaren 570 GT. Вот прям. Прямо так, сходу, сразу на Макларен пересаживаемся. Только что просто разби, разбили э, лючую машину. Так, опять Макларен без звука. Я понял. Макларен без звука. нахрена нам нужен, как говорится. Ну, выглядит красиво. Согласитесь. Тоже же красавец. Ну, вот такое же, типа, как этот... А движ, движок от Феррари, они не стали заморачиваться Типа Макларен нам Но типа движку от Феррари поставим Ладно, поехали 280 раз, ух, ты, ух ты Обтекаемость, че с тобой Так Разгоняемся 280 270 км в час И масляное голодание двигателя Ну конечно перевернулся, блять Перевернулась машина. Какое там может быть еще голодание? Так, 8Х оставляем. 450 метров, напоминаю, у нас пролетела Феррари. 300... Ну, 400. Ёб твою мать. вырвала защитку. Что с ней? Просто жесть. Тоже разорвала, А стекло, кстати, посмотрите, какое прочное стекло. защитка обратно поехала защищать свое, свое дно. Сколько? Вот прикиньте, да, это же тачка, сколько она стоит? Лям баксов, сколько она стоит? 10 миллионов рублей, 20, 30. Ну вот вы представляете, вот она же по-любому в таком состоянии тоже будет, ну сколько стоит? Ну пару лямов будет стоить? Ну от колеса нет, уже подешевле, конечно, ляма. Ну тысяч за 800 точно можно будет продать. Двигатель чуть-чуть подгорел, но ничего страшного. Это же агрегат ДВС. Шланчики заменил и поехал. Все нормально с ней. Как как, как как? как, Ну, просто вот на разборочку и вот так. Хоп. Все хорошо, я думаю, будет с ней. Вилить дв... сохнет после затопления. Гидроудар двигателя. Ну все, теперь уже двигатель непригодный. Гидроудар поймал. Шопа, короче. Так, кто следующий? етк такая серия... А, 800 серий. Но это стандартные, стандартные модельки игры, которые придумали не сами люди, ну, блядь, их по-любому люди придумали, просто это разработчики иг игры Beam and G drive придумали. А вот э, все предыдущие модели, это уже люди сами делали, то есть не, не, не разработчики. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть. 250, 250, 252, 252. Что-то скучные какие-то конфигурации скучные конфигурации реально скучные ну ладно какой возьмем ну давай вот этот что у нас 47 до сотки 4 1 5 4 4 4 9 5 6 1 давай какая была вот версия вот этот 4 1 1 вот давайте 41 возьмем до сотки разгоняется быстро нам главный разгон максималочка все равно 250 везде одинаковая так загружается наш автомобиль опа турбинка опа стабилизации но ну, это уже разработчики делали тут как бы сами все понимаете все четко вот так вылез с окошка вот так посмотрел колеса в порядке в порядке так поехали навигатор есть как Вот так красиво. Смотрите, как скорости переключаются. Ух ты. Вы видели? Скорости переключаются. Все четко работает. Так. Ну, давай. етк 800 series Покажи, на что ты способен. С ланча есть ланч у тебя? Так, стабилизации нахрен включаем. Пошел, в дыбке встает ни хрена. Вот это разгончик неплохой, давай. 170, 180, 200, 230, 240. Это, наверное, еще один... А все, отсечка 260 максимум. Поехал. И дальше. Сколько он пролетает? 300 метров. 310. 310 метров пролетает, сразу же повреждение двигателя, фронт дифференциал, поддон двигателя, все сразу сломалось. Этот, А чё с жопой-то? Я что-то пропустил, а когда он жопой-то ударился? Я что-то реально пропустил походу. Вот это уже BeamNG Drive. Тут смотрите, тут все стабилизаторы, все как есть, все как в реальном автомобиле. Блин, это интересная машина, надо бы ее запомнить. Все. Вот все, что его от него осталось. Едет еще что ли? А все, заглох двигатель. Ну-ка. Давай, давай, подгазовывай. Все, ладно, не заводится. Заводится, не заводится. Блин, отличный автомобиль, я считаю, э хорошо, хороший, достойный результат. Porsche 918 RSR. Это у нас Porsche Spider, да, по-моему? Давайте посмотрим Porsche Spyder, на что он способен. Так, звука опять нету, я понял. Так выглядит он как-то странно, тут что-то какие-то детали на нем лишние установлены. Так, с ланча будем стартовать, давай, с ланча, давай. Поехали, с ланча. Вот он пошел, Спайдер, Порш. Блять, блять, физдец, понимаю. Так, давайте сразу же вернем на старт, давай еще раз, вторая попытка. Походу, без ланча, поехали. Блять, что с тобой, им невозможно управлять, давай, давай еще раз. Еще раз, Поехали. А че так таскает? Им вообще управлять невозможно. Ты можешь нормально хоть раз доехать, Порш? Беззвучный Порш. Так, давай, скорость набирается. <coughs> Насколько прыгнет этот малыш? Бля, дверью пизда! Все, но ну, это я не, я даже скорость не увидел. 300 метров. Нет, даже больше. 350 где-то он пролетел. Или, а, нет, показалось мне. 330 метров он пролетел. Бах! Еще ударился об знак. Ну, тут такие себе повреждения, потому что э, делали это не разработчики BIMG Drive. Но ну, ничего страшного. Перевернем, посмотрим на него. Да, вот видите, тут какие-то косяки. Вот тут что-то что от, от, от, отвалилось. Что это было? Это вообще колесо было, по-моему. Ладно, все, давайте следующий автомобиль. Сейчас, короче, еще два автомобиля. И будем, наверное, заканчивать на сегодня нашу серию. Так, Toyota E86 Sprinter. Это. О-о-о-о-о! О-о-о! Рейс дрифт. Нифига себе! Давайте посмотрим дрифт версию. Хочу дрифт версию. На стенсе, нихуя! На стенсе есть ралли. Ралли, да? Ралли-купе Левин. Тайм-атак. Давайте, ладно, заменить текущий автомобиль. Посмотрим, на что он э способен, на что он пригоден. Тойота Спринтер. Так, внимательно. Все, Походу, пиздец. На этом наша серия по Би-Манжедро... А, нет, смотри-ка, загрузился. Ебать. Каркас, дрифт-ручник, переключалка. О -о -о. Слушай, грамотно сделан автомобиль. Тоже можно посмотреть, вот так вылезти. Ну, тут О, о окошко не открывается. Прикуриватель есть, все, есть, все работает. Ни хера себе, я бы сказал. Вот что такое. Какой-то рычажок. Как отпердывает. Как красиво отпердывает. Похоже, это теперь мой будет любимый автомобиль. Давайте, Toyota Спринтер, а, привод-то какой -то. <звы> давай, поехали, Раз, с разгончиком, сразу вот так, с пробуксами, по третья давай, четвертая, 1,9 бар дует, нормально, вообще как бешеный вы посмотрите что это за демон 208 это топ скорость на сегодня 285 километров в час он пролетает дальше 400 метров приземление ударчик ой бедный интеркулер ой бедный интеркулер ёб твою мать что-то от... отлетело капот ударил по лобовухе лобовухе пизда все разбилось ну тут, ну, тут восстановление не подлежит, да? Слушай, очень интересный автомобиль. Ну, каркас. Каркас спас даже от вот таких вот ну, крутасов. Спас, спас каркас, как говорится. Поехали. Нет, не поехали. Ну, ладно. Блин, ну, это мощная. Мощная тачка. Базару мало. На ней можно вообще пятаки крутить, наверное, да? Пятачка да? Давай, пятачка. Пончики, пончики, пончики. Поехали, пончики. Да, тачка реально неплохая. Прикольная тачка, мне нравится. Надо будет ее потом на дрифте затестить. Насколько она хороша в дрифте. Так. Toyota была, да? Ну и последний, наверное, на сегодня автомобиль. Это Брукел Алауда. Что это? Это какой-то мастер кар Давайте в драговую версию используем Посмотрим на ну что 1.8 до сотки? Ты что? Что ты такое? Ш что у него там? Ебать Не понял А колеса где? Да ты поедешь? А где резина? Резину забыли, да? Я так понял Резину забыли, пацаны Пацаны, резин нет, что делать? Как ехать-то вообще? Алло. Слушайте, ну тут же можно поколдунить как-то. Как-то с настройками поколдунить же можно. Тюнинг, детали, э, flame что у нас тут есть? А, вот это как называется? Радиатор, фронт, боди. Э, боди? Нет, боди, это чтобы понимать, что... где Так, это оси. Пружины. Real Spinders. Lift Race. А, во-во-во, давайте дисочки заменим у нас. Вот такие поставим. Во! Нормально поедет на таком? Ну-ка, давай. Давай смотрим. Поедет? Конечно, поедет, еб твою мать. Посмотрите, что за демон. Давай, поехали. Просто поехали с буксами, со шлифами. Ебать. А, ну это же не, не слики, я понял. Надо было слики ставить, а я не слики поставил. Так, 180. Пизда, дышка лопнула. Движок, движок взорвался, походу, что-то с коробкой на намудрили. 205 км в час. 200 метров пролетела, приземлилась абсолютно на пузо, на срате и вообще... Тормози, тормози, тормози, тормози, тормози, тормози, тормози, тормози, тормози, тормози, тормози. Хоп. И она целая, абсолютно. Вообще, вообще никаких последствий, удара нету. Только движка лоптала и немножко бампер помяла. Я понял. Ладно. Ладно, давайте еще раз, еще один автомобиль, еще один автомобиль и все. На этом закачиваю. Реально, давайте еще вот Альдерон, еще один. Во, что это такое за демон какой-то вообще? трехэтажный у него, блядь, двигатель. Вы видели этого демона трехэтажного с трехэтажным двигателем? Ебать, что это такое? Подожди, что это за шляпа? Походу меня обманули, но мне кажется, я брал машину с трехэтажным двигателем, меня обманули. Тем не менее, 260 км в час, приземление. Я даже не посмотрел, сколько метров, потому что меня обманули, что это такое, где мой двигатель трехэтажный. Еще раз. Давайте еще раз. Подожди, еще раз. Еще раз. А... Спейросдрак. Заменить. Все равно это поп -при попадается. Как так? Короче, косячный тоже, да, автомобиль? Косячный автомобиль. Заменить. Ну-ка. Она все А, я понял, ладно. Не будем эту модельку трогать. Так, и на, и, и, и на сегодня мы посмотрели. Раз, два, три, четыре. А, так, раз, два. Не а, по этого не посмотрели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13 13 моделек автомобилей да? я думаю на сегодня это будет достаточно, а дальше уже у нас идет AM General, American Sedan Mercedes AMG 63 Aston Martin, VAS 2101 2101 SR Drift четверка, семерки 99 и так далее русские автомобили нас ждут в следующей серии спасибо всем за просмотр этой серии, поставьте лайк подписывайтесь, жмите на, кол на колокольцы а обязательно э пишите в комментариях свое мнение о том сколько пролетела э данная восьмерка а, ну это же конец видео блять, дурак получается получается дурак, короче всем спасибо, ждите вторую часть по прыжкам в длину, с вами был как всегда я Мура, вы на игровом канале Мура Channel. всем спасибо, всех благ, обнял всем пока, я пошел отдыхать Ладно То есть это 150, 160 метров всего лишь. Ух ты, он еще живой. Посмотрите, какой крепкий оказался, блядь. Так, и все, началось вот это кручение, верчение, все поотлетало. Вы, вылетели бампера, блядь, зеркала, там стекло отлетело, какое-то лобовое, наверное, или какое-то стекло. Но в целом вы посмотрите, какой он живчик, блядь. Движка еще работает. вообще еще готов ехать. Он реально готов ехать был. Двигатель работает. Все заведется. Завелся, да ладно, вып... <с> Он еще и завелся. реально или это вообще повреждение или нет? Можно выпрыгнуть вот это вот так. Хоп немножко. Ничего, немножко сейчас подвосстановим, телевизор выпрямим. За за 100 тысяч пойдет продать. Можно, я думаю. Нормально. Нормально. Не битый, не крашеный. Чисто вот, блядь. Сейчас повыпрямляем. что это? Крыло. Давайте крыло тоже выровняем. Вот так блядь. Сейчас крыло вот так, хоп, выровняем и все Да или нахрен оно вообще не нужно, это крыло, я думаю. Без крыла как-то как она вообще по поприкольнее будет, мне кажется. Стекло, вот это тоже нахрен вот так вытащить надо. Дверь, она, она не нужна. Она зачем? Она, это лишний вес, она не едет из-за этого. Ну вот, в принципе, 40 тысяч рублей, ребят. 40 тысяч рублей надо покупать, я думаю. Так, а результат был 150 метров. 150 метров, у вас 21.08 пролетел. Tryna put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. I got me point two just to hurt you.